Здравствуйте, мы продолжаем путешествие по лаунж-зонам металлургического предприятия И сейчас я вам хотел бы показать э, не что иное, как... Э, ну, в общем-то, вы сейчас сами догадаетесь Смотрите, вот есть такой блин, небольшой заборчик, огражденный наполовину бетона, наполовину живой изгородью и как бы вы думали, что эти четыре трубы подают в этот бассейн. А, а, смотрите как. Не иначе. Джакузи. Как вам, да? А вы говорите. Всякие плюшки топ-менеджерам каких-то офисных компании, смотрите, смотрите что творится, какой поток я специально пришел когда здесь отдыхающих нет скажем так воспользовался своим служебным положением и зашарился но как бы вы можете себе представить какой кайф, когда ты погружаешься в летний жаркий день в такую прекрасную чистую э -э водичку наполненную ну, коричневого, наверное сероводородом плюс такой напор особенно вот там понад стеночка для тех кто пожестче любит чтобы их косточки чтобы кислород короче дошел до костей так что вот так вот до такого уровня доходит забота о сотрудниках на металлургическом предприятии а заборчик какой, а? Это Не только ландшафтный дизайн Это тут принимали Участие И люди, которые Засаживали осканию Нового А эти ребята знают Толк В растениеводстве Вон, смотрите Какая красота А? А? Вообще. Тут небольшие... Ну, кто-то может сказать дебри, а я бы сказал, что это просто демократически сложенные дровишки на будущее. Можно обойти с другой стороны но с другой стороны, видите, стена немножечко повыше, неудобно будет заглядывать непосредственно со стороны потока ну и, как вы могли обратить внимание, там нет лестницы но, как бы, заводчане, люди любящие экстрим, это они сами отказались от установки лестницы как бы любят попрыгать посягать, скажем так всегда ходят втроем никогда по одному не ходят чтобы ну, помочь как бы, вылезти человеку когда он полностью расслабится кислород даже его кости насыдет да, вот такая лавочка исключительно сделанная для гармонии с природой чтобы не выбиваться с общего пейзажа вот вы уже отдохнули, насытились кислородом, получили массаж и присаживайтесь, отдыхаете. А вон там в створе вешают экран и вечерком могут показать какое-нибудь кино. Ну, в основном это фильм о том, как наши люди достигают 250-280% за ту же зарплату как бы иногда показывают очень таких прорывных людей которые говорят, что не надо нам такая высокая зарплата ну их как бы мало, их очень любят берегут как бы все в таком духе и да, они естественно перевыполняют план но это лишь фильмы показывают, когда вечерняя смена. Ну, сами понимаете, как бы руководство на комбинате мощное, но не до такой степени, чтобы затемнить солнце и чтобы корректно проектор мог показывать снятое кем-то кино на деньги тех людей, которые любят перевыполнять план за более низкую зарплату. Ну, на этом, наверное, и закончим Всего доброго, до новых встреч!